Однокомнатная квартира, сразу входим, с левой стороны у нас санузел совмещенный, полностью кафель на полу, на натяжные потолки, нет только змеевика. Выводы под стиральную машину приготовлены, ванна, тюльпан, умывальника установлен. Прямо у нас кухонная зона, кухонная зона достаточно большая, порядка 14 квадратных метров. Здесь за счет того, что объединили кухню и балкон, она достаточно большая. Межкомнатные двери установлены, поклеенные обои, сделан фартук. Все, что в квартире, здесь остается. Проходим дальше. У нас комната. В комнате опять же поклеенные обои, установлена сплит-система, пластиковое окно. Комната порядка 16 квадратных метров. Вот такая. Споды. Мебель, сейчас повторюсь, остается.